где ты? Уроки с Джоном Бивером. Урок первый. Пустыня. Добро пожаловать на видеоуроки пустыня. Рядом со мной мои замечательные друзья. Мы будем обсуждать очень и очень важную часть нашей христианской жизни. Во-первых, позвольте представить наших гостей. И слева от меня Привет. сидит Большое Чойс. Спасибо Чойс, за я очень рад, что ты с нами. Она одна из стажеров в Messenger International. Далее здесь с нами наш давний друг, менеджер отдела готовой продукции. Друзья, кто-то из вас получает наши материалы, они поступают к вам из-за океана. Это все Дэрил. Он менеджер нашего склада и очень близкий спасибо друг. Дейл, рад, что ты с нами. Я ждал этого Приятно, 8 лет. что здесь есть кто-то примерно моего возраста. Ты все равно младше меня, но. Ну, ладно. И еще с нами Джессика, тоже стажер в Messenger International, Рад, я что ты с нами, рада Джессика. Ты ведь из Пенсильвании, да. правильно? И еще с нами мой сын Арден Кристофер. Да. Наша кровинка ростом выше меня. Итак, для меня это важнейшая тема. Во-первых, я хочу выразить, как сильно я рад, что вы решили посмотреть видеоуроки на тему пустыня, потому что многие годы я проводил в отчаянии, не понимая, через что я прохожу. Этот курс очень сильно поможет вам, поэтому мы невероятно счастливы. Еще я хочу сказать, что в прошлом году мы с Лизой записали подкаст в нашем подкасте «Разговоры». Мы получили столько откликов и комментариев, сколько не получали за всю историю наших подкастов, когда записали всего лишь два очень кратких, основных послания на тему пустыни. Тогда мы начали молиться, и всей командой решили, что мы должны записать видеокурс на эту тему. Еще добавлю, что если вы хотите быть близко с Богом, если вы хотите исполнить то, к чему Он вас призвал, тогда прямо сейчас вы слушаете правильный курс. Но если вы не хотите быть близко с Богом, не хотите исполнить то, к чему Он вас призвал, тогда перестаньте слушать прямо сейчас, потому что вам не пригодится ничего из того, что я собираюсь сказать. Я очень рад, что решение прямо сейчас принято. Для начала откроем книгу Екклесиаста. В третьей главе и первом стихе написаны очень известные слова «всему свое время». И время всякой вещи под небом. Это говорит нам о том, что в нашей жизни есть сезоны. А теперь важный момент. Запишите это, хорошо? У каждого сезона есть своя цель. Итак, нам крайне крайне важно знать цель сезона, в котором мы находимся. То есть важно различать сезоны. Давайте я покажу вам наглядно, хорошо? Мы живем в Колорадо, здесь все любят кататься на сноуборде, на лыжах. Правильно? А теперь постарайтесь представить себе человека. Он приезжает в Брэкенридж, садится на подъемник. Вы представили? Видите это? На нем теплая куртка, он надел перчатки, очки, взял с собой сноуборд. Он поднимается на самую вершину горы, но сойдя с подъемника, сразу падает лицом на землю, потому что на улице нет снега. Понимаете? Сразу за ним поднимается другой парень. Он с велосипедом трек. Он спрыгивает им мчится вниз с горы. Первый парень просто скатывается кувырком, потому что сноуборд бесполезен. Что же тут произошло? Один из них неправильно распознал сезон, а другой правильно распознал сезон. В Луки 12 главе Иисус смотрит на людей и говорит «Если вы видите на западе облака, то вы знаете, что будет дождь». Он сказал, «Если дует южный ветер, вы знаете, что он принесет теплую погоду, правильно?» Но дальше он говорит удивительные слова. Он говорит «лицемеры». При этом он обращается к толпе людей, не к фарисеям. Итак, поведение, которое в одном сезоне правильное, в другом сезоне может быть совершенно неправильное. Вы со мной? Давайте откроем первое про липоминон. Я люблю это место. Я не слышу, чтобы о нем говорили, наверное, потому что в нем много написано про родословные, про людей, племена и все такое. Но я люблю это место. В нем написано, из сынов из Сахаровых пришли люди разумные, которые знали, что когда надлежало делать Израилю. Эти люди знали, как нужно вести себя в нужное время. Итак, чтобы правильно действовать, необходимо распознавать время. В этом есть две важные истины. Первое. Мы распознаем сезон, в котором находимся. Второе, учимся, именно поэтому мы изучаем этот курс, учимся правильному поведению. Итак, давайте обозначим, что конкретно мы получим из этого учения. Первое, этот курс научит нас, как распознавать сезон пустыни. Это очень важно. Второе, мы увидим в Библии, как правильно вести себя в пустыне. И третье, вы узнаете пользу пустыни. Вы скажете, пользу? Да ладно. Да, в сезоне пустыни есть польза, и вы узнаете, какая она. Итак, начнем с определения, что такое пустыня. Назовем три пункта, что такое пустыня. Во-первых, позвольте дать вам самое простое определение пустыни. Первое — это отсутствие осязаемого присутствия Бога. Библия говорит о двух видах Божьего присутствия. Я хочу, чтобы вы это ясно поняли. Мы знаем о вездесущности Бога. Давид сказал, «Куда пойду от Духа твоего? Зайду ли на небо ты там, сойду ли в преисподнюю и там ты». Именно Божье присутствие говорит, «Я не оставлю и не покину тебя». Другое... Присутствие, о котором написано в Библии, это в Иоанна 14 главе, и Иисус сказал о проявленном присутствии. Проявить означает перенести из невидимого в видимое, из неизвестного в известное. Итак, когда Бог являет себя нашим чувством. Сезон пустыни — это время, когда нам не хватает Его осязаемого присутствия. А теперь определение. Во-вторых, это сезон, послушайте внимательно, когда обетование, которое Он дал нам лично, кажутся, очень далекими. Вам кажется, что вы уходите от обетований, а не приближаетесь к ним. Очень важно, чтобы вы это понимали. Вы когда-нибудь думали про себя? Я, я, я просто хочу, может быть, только я один так думаю иногда. Вы когда-нибудь говорили в молитве, «Бог, где ты?» Хорошо, значит, мы в одинаковом положении. Я покажу вам видеоролик на эту тему. Посмотрите, пожалуйста.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 Думала, что больше никогда не буду бегать. И пусть я не вижу своего папу, я знаю, он направляет меня на протяжении всего пути. Это очень трогательный ролик, правда? Но знаете что? Он хорошо объясняет, зачем именно нужна пустыня. Давайте посмотрим, что говорит Иов, когда находится посредине своей пустыни. Но вот я иду вперед, и нет его. Назад, и не нахожу его. Делает ли что? Обратите внимание, я выделил голубым цветом, он что-то делает, как тот отец, который помогал своей дочери. Делает ли он что на левой стороне, я не вижу. Кажется, что чем больше он ищет Бога, тем более неуловим Бог. Скрывается ли на правой, не усматриваю. Но он знает путь мой. Отец все знал о том, что делает его дочь. Но он пытался помочь ей, помочь ей самой справиться. Вы знаете, что во многом это напоминает нашу жизнь, потому что мы не видим физическими глазами того, что происходит в духовном мире. В сущности, мы физически слепы и не видим происходящее в духовной сфере. И вот наш отец пытается помочь нам стать зрелыми, чтобы мы могли справиться с силами тьмы которые пытаются встать у нас на пути. Вы или кто-то из ваших знакомых говорит на другом языке, кроме английского? Вы хотите еще динамичное учение от Джона и Лизы Бивер? Посетите сайт cloudlibrary.org, где можно бесплатно скачать видео и другие материалы. Выберите свой язык. Выберите материал из обширной библиотеки. Электронные книги, видеоуроки и аудиоуроки и учения, телепередачи, библии и другое. Узнайте больше на сайте cloudlibrary.org. Второе. Первое было «Бог, где ты?». Второе. Пустыня может быть периодом, и чаще всего так и есть, хотя не всегда, когда мы испытываем искушение. Это время испытания. Какими двумя главными искушениями в пустыне враг пытается опутать нас? Номер один — сдаться. Он хочет, чтобы мы перестали верить. Номер два — грех, намеренный грех. Очень важно, чтобы мы это понимали. Третье — пустыни. Бог дает вам то, что вам нужно, а не то, что вам хочется. Позвольте мне сразу вам все объяснить. Между нуждами и желаниями есть большая разница. В Америке, мы живем в такой богатой стране, в Америке, где часто считаем свои желания своими нуждами, но на самом деле это неправда. Это желание. Поэтому Бог в сезон пустыни будет давать нам только то, что нам нужно. Посмотрим в Второзаконии 8, прекрасный пример. И помни весь путь, которым вел тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя.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 Разве не каждое утро манна падала с неба, а в шаббат он давал им дополнительную порцию, чтобы в субботу они тоже могли поесть? Они никогда не ложились спать с пустым желудком, верно? Тогда что значит «он томил тебя голодом»? Позвольте мне показать вам. Когда я был молодежным пастором в 90-х годах, я повез 56 ребят, три недад. И вы знаете, мы ходили там по домам, чудесная была неделя, много было плода. Но в той церкви, где мы работали, они нас кормили обедом и ужином. Никогда в жизни я не ел так часто курицу. Буквально на каждый обед курица. На каждый ужин курица, курица, курица, курица. курица, курица. Десять дней курятины. Представляете? Когда мы вернулись домой, одного из наших ребят, 14-летнего парня, в аэропорту встречала мама. Он ее спрашивает, «Мам, что у нас сегодня на ужин?» Она отвечает, «Курица». Он взвыл. Он сказал ей, «Пожалуйста, отвези меня в Макдональдс». Только представьте, что это была за пища. Хоть это и был хлеб, или, например, съел два кусочка маны, и потом шел 40 дней и 40 ночей. Мне иногда самому хочется съесть протеиновый батончик. Это лучшая пища, которую человеку когда-либо приходилось есть. И тем не менее, вы представляете, как это было? Что сегодня на ужин, дорогая? Сегодня хлеб. Чудесно, чудесно. Десять дней спустя, что у нас на ужин? Хлеб. Давайте представим, как это было бы три года спустя. Что у нас на ужин сегодня? Хлеб. ва -а -а -а! В общем, вы понимаете. Мы твердим, что в пустыне у них не изнашивалась одежда, не изнашивалась обувь, да? А вы представляете, каково это носить одну и ту же одежду? 40 лет. Торговых центров там не было. Ничего не было. Ни H&M, ни Zara, ни Лулу Лемона, ни Атлеты. Буквально одна и та же одежда 40 лет. Даже представить себе трудно. И так он томил их голодом, потому что давал им то, что им было нужно, а не то, что они хотели. Верно? Который не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что ни одним хлебом живет человек. Но вот ради чего он томит нас голодом. Он дает нам только то, что нам нужно, чтобы усилить в нас голод, потому что нам нужно по Слову Божьему. Но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. А еще они постоянно видят одинаковый пейзаж. Знаете, я забыл об этом сказать. Только представьте, что значит каждый день видеть одни и те же колючки, высохшую землю, кактусы, Боже мой, и никаких рек. Поэтому он постоянно повторял, когда я приведу вас в плодородную землю, в удобретение поля а они облизывают губы у них текут слюни потому что они в пустыне может быть кто-то из вас сидит здесь и думает эй постой но ведь они же в пустыне потому что ослушались бога если вы будете внимательно читать библию вы узнаете что бог сам хотел привести их в пустыню на один год тогда они все испортили неправильно себя повели в конце того года и продлили себе время в пустыне можно я вам кое-что скажу давайте посмотрим правде в глаза запишите ее Нельзя сократить время в пустыне, предназначенное вам Богом, но точно можно его продлить. Итак, в чем наше преимущество? Прежде чем я скажу, в чем оно, открою вам кое-что. Я встречал людей, которые провели в пустыне годы, буквально годы, из-за недостойного поведения в пустыне. Недостойное, пожалуй, не то слово, лучше сказать, неправильное поведение. И вот они ходят вокруг горы в пустыне по 30 лет. У меня сердце сжимается от боли, потому что я знаю, что Бог имеет для них намного больше, но они застряли. Они не понимают цель сезона засухи. Вот почему я так рад, что вы слушаете этот курс. Итак, в чем польза? Вы поймете ее. На этом курсе вы поймете, как правильно вести себя в пустыне, чтобы не продлить этот сезон и не остаться в нем. Вы в хорошей компании. Вот Иосиф мечтает стать великим лидером. И что потом? Яма рабство и тюрьма. Яма, кстати, означает тренировка для проповедников, если вы не знали. Моисей, он знает, что на его жизни есть призыв от Бога. Когда ему было 40 лет, у него была власть, сила и способность освободить своих сродников. Он решается на это дело, но, к несчастью, неудачно и отправляется на задворки в пустыню на 40 лет. Посмотрите на Давида. Давид, помазанный первым пророком в стране, он должен стать следующим царем, но проводит 14 лет своей жизни в пещерах, в пустыне, в глуши. Ребята, пустыня — это необходимое место в жизни каждого ребенка Божьего. И в ходе этих уроков узнаете, что оно дается вам ради Божьей защиты. Итак, я хочу, чтобы вы просто запомнили, пустыней, Бог защищает вас. В жизни перечисленных мною героев, это было физическое место для нас. Это когда кажется, что Бог за миллион километров от нас, а его обещание еще дальше. Чем не является пустыня? И на этом я закончу первый урок, потому что это очень, очень важно. Первое, пустыня — это не Божье наказание или неодобрение это вашей жизни. Вещи, Пожалуйста, запомните это, это, потому что я в первую очередь это? решил, что Бог что? меня наказывает когда я проходил свою первую пустыню. Я думал, «Бог, что я натворил? Что, что, что я сделал не так?» Каждый человек в первую очередь думает об этом. Это не Божье наказание или не одобрение. Второе, это не значит, что Бог нас оставил. Он обещал, никогда не оставлю и не покину вас. Третье, Он не кладет вас на полку до поры до времени. Бог никогда ничего не тратит впустую. Если Он сказал нам в Ефесянам «Я хочу», Он ни секунды нашей жизни не потратит впустую. Запишите эти слова. Бог ни секунды вашего времени не потратит впустую. Дальше четвертое. Пустыня — это не поражение. Бог предназначил нам победу в пустыне. Вы наверняка слышали от некоторых людей, «Ну, знаете, это Бог пытается меня чему-то научить. Он дал мне эту болезнь, немощь, бедность. Я едва свожу концы с концами». Послушайте, Бог никогда бы не дал вам что-то, что Иисус взял на себя, чтобы освободить нас. А я думал, что мы должны за все благодарить. Знаете, я даже слышал, как один служитель сказал, что он благодарен за рак груди у своей жены. Мне хотелось кричать, когда я это услышал. Сказано, не за все благодарите, а во всем благодарите. Это означает, что когда вы проходите пустыню, испытание, благодарите Бога за то, что Он, Бог, Он наш источник, наш целитель, наш освободитель. Итак, мы посмотрели, что такое пустыня и чем она не является. Теперь давайте узнаем, чем ее цель. Ведь правда полезно понимать цель. Об этом узнаем на следующем уроке. Скоро увидимся.